Бибип, бип вот так я говорю, книга из серии «Музыкальные трафареты». Малыш, любознательный гоночный автомобильчик, отправляется на выставку машин. Путешествуй вместе с ним, и ты узнаешь, какую пользу приносят машины, услышишь их звуки. А автомобильчик споет тебе веселую песенку. А с помощью трафаретов ты научишься рисовать гоночную машинку, вертолет, паровоз, грузовик и даже корабль. Бип-бип-бип, так я говорю